Осмотр квартиры по адресу улица Мельникова, 28Б. В этой квартире реализована система вентиляции и кондиционирования воздуха. Сейчас мы находимся в помещении кухни. Здесь реализована система кондиционирования посредством канального средненапорного кондиционера и вытяжная вентиляция, местная вытяжная вентиляция посредством двух вытяжных зонтов островных и осевого вентилятора TD Silent. Это рециркуляционные адаптеры от системы кондиционирования. Непосредственно сам кондиционер установлен в коридоре между кухней и Гостиной комнаты. Это помещение гостиной комнаты, где мы видим трассировку воздуховодов в обработанного воздуха. У стены видим адаптеры рециркуляции системы кондиционирования и два магистральных воздуховода системы подачи и рециркуляции, которые идут в помещение лестничной клетки. На лестничной клетке размещается сам кондиционер. Это средненапорный кондиционер фирмы Daikin FBQ. Его размещение утверждено с заказчиком и с ЖЭКом данного жилого дома. Также мы видим систему кондиционирования спальни, правда комната закрыта, мы только увидим трассировку воздуховодов и размещаемый в санузле внутренний блок низконапорный Daikin FDXS 25. Вот видно распределение воздуха от системы подачи и рециркуляции. Поднимаемся на второй уровень квартиры, где размещается помещение лаунж и бара. Это первое помещение, которое мы увидим. В данном помещении реализована приточно-вытяжная вентиляция посредством Вентиляционные установки с AVTC-700 с высокоэффективным рекуперантом. Адаптеры воздухораспределения размещаются у окон, в которые вмонтированы как система кондиционирования, так и система приточной вентиляции. Трассировка воздуховодов, которая плавно переходит на второй уровень, это уже помещение бара, где непосредственно размещается оборудование, это средненапорные блоки Daikin FBQ-50D с Резиркуляционными адаптерами, которые врезается от системы приточно-вытяжной вентиляции вытяжная система. Также здесь в санузлах реализована система местной вытяжной вентиляции посредством центробежных вентиляторов Майка Е60 ВЗС с таймером. Помещение спальни. Помещение спальни реализована система кондиционирования посредством низконапорного блока FDXS25, который размещается в гардеробе. Также здесь Установлены системы местной вытяжной вентиляции с санузла и с помещения гардероба. С помещения санузла вентилятор Майка ER60H, это с датчиком влажности. В помещении гардероба это вентилятор ER60I, то есть с интервальным включением. В виндкамере мы видим накрытую установку для предотвращения образования пыли и систему Точнее магистральные воздуховоды. Ну их плохо видно из-за плохого освещения. В продолжении видео покажем вам следующий этап, который включает в себя зашивку потолков. То есть правильный крепеж адаптеров воздухораспределения, как подачи воздуха, так и рециркуляции. В помещениях с реализованными системами это кухня, гостиная, две спальни, лаунж зона и бар.